Друзья, привет! С вами снова канал Easy Trading. И мы посмотрим, что сегодня происходит на фондовой бирже. Опять же, повторюсь, это очень важно. Ни одна моя рекомендация не может служить для вас сигналом на покупку или продажу. Все решения инвестор принимает самостоятельно, следуя своему торговому плану. Начнем, пожалуй, смотреть. Да, еще предупрежу, сегодня все идет в записи, потому что у меня очень много дел, и я не могу посвятить, к сожалению, времени общения со зрителями. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, оставляйте. Посмотрим в ближайшее время инструменты, которые вас интересуют. Ну и что с ними будет происходить, узнаем. Так, индекс, вернее не индекс, а фьючерс на доллар, сишка. Значит, доллар продолжает падать, линии аллигатора параллельные, Хотя на недельном графике появилась дивергенция. Вот на этой исходящей волне, нисходящей волне, есть четко видна третья волна, да, и вот это вот продолжение пятой волны. Скорее всего, здесь еще все недоторговано. Вот эти вот минимумы. Будем ждать, когда все это пробьется, каким образом пробьется и какой будет отскок. Посмотрим. Тогда, возможно, появится понимание, будет ли разворот в дальнейшем. Пока инструмент идет вниз, какие-то короткие отскоки, вот этот отскок я взял смогу заработать довольно неплохо с небольшим риском и высоким потенциалом здесь вот я сработал но мне не устроила длительность удержания я закрыл сделку по РТС мы находимся в неком боковике на дневном графике да? здесь вот это вот движение напоминает сейчас пятую волну каком-то восходящем тренде хотя по индикатору ао вот это вот ä, значение 148 220 превысило предыдущее значение вполне возможно что развивается у нас третья волна и она будет направлена резко вверх да и параллельный рынок тоже об этом говорит здесь же пока не закончилась еще какая-то коррекция, она становится более сложной и, скорее всего, пойдет это все в волну С куда-то на уровне предыдущей коррекции. Вполне возможно, что С не будет заходить за минимумы. Это надо просто посмотреть, как она будет себя вести и С. Конечно же, у нас должна быть э, похожа на импульсную волну. Вот видите, как раньше происходило, вот это была волна С. Здесь вот везде, а, ну вот в этом во всем снижении, если посмотреть на меньшем таймфрейме, можно будет различить а, всю волновую картинку. Здесь же пока у нас некое усложнение, скорее всего это была волна А, здесь идет, развивается волна Б. Не факт, что волна С дотянется до этих минимумов, хотя вполне себе возможно. Увидим это позже. Евро. Евро у нас продолжает снижение на дневном графике. Мы видим параллельный рынок. Мы видим с вами параллельный рынок. Да. Есть дивергенция. Возможно, здесь ä, надо следить за картинкой. Что здесь будет происходить? Индикатор АО, в принципе, показывает, что цена не имеет сильно выраженной силы к движению. Но это может означать как и наступление некого разворотного момента, так и предложение а, параллельного рынка, потому что при параллельном рынке дивергенции практически не имеют значения, и надо смотреть за развитием коррекционной и потом импульсной волны, в какую сторону что пойдет. Торговать развороты – Абсолютно не советую, потому что дело это неблагодарное. Можно ловить каждый раз стопы и ничего из этого не заработать. Следующий индекс фьючерс, который характеризует наш индекс ММВБ. В принципе, и тут все видно. И строится примерно так же, как по РТС, только здесь более ярко выраженное окончание третьей волны и вот эта вот коррекция в этой третьей волне вот по индексу МВБ как раз видно, что здесь у нас была первая волна, вторая третья и сейчас идет четвертая, кстати, здесь а, предположительно четвертая это может уйти вот сюда вот в эти вот диапазон 28 500, грубо говоря и 27 с копейками. но ну, это если по индексу по индексу смотреть, да, по фьючерсу, это надо еще на 100 умножить. По Сбербанку. По Сбербанку, в принципе, у нас такая же картинка, как и по основным индексам, да. Он находится в каком-то сложном боковом коррекционном движении. Скорее всего, это волна B в четвертой волне и еще будет волна C снижения. Ну, тут долго рассуждать не надо, если вы хотите здесь торговать. Лично я не советую, потому что я больше себя позиционирую а, как среднесрочный, долгосрочный трейдер. да. Если мы говорим про акции, если мы говорим про фьючерсы, то это все-таки позиционный трейдинг. То есть несколько дней удержания позиции. Здесь же... Сидеть и удерживать позицию непонятно где и непонятно с каких уровней, поэтому если вы хотите здесь что-то торговать, учтите, что на дне у нас все-таки преобладает пока восходящее движение и где-то внутри, но здесь боковой рынок, здесь делать нечего, если вы только не будете торговать от краев, и то это у вас не... Спасет от того, что будет вышибать постоянно стопы Потому что по, по существу уровней не, э, нет на рынке да? Об этом говорит множество трейдеров Хотя другой другие трейдеры говорят о том, что уровни есть Визуально какие-то уровни цен существуют Но это совсем не значит, что... А игроки на рынке будут использовать эти уровни цен для того, чтобы сегодня отстоять ваши позиции. То есть, ну, такая сентенция. Так себе. Газпром. Газпром у нас находится в коррекции в недельные На дне, если мы с вами посмотрим. Коррекция, видимо, затухает, да, мы видим. Попытки развернуться после вот этого сильного нисходящего потока. Посмотрим, как она будет развиваться. У вас вполне возможно, что это будет точно такое же движение, а может быть и нет. Неизвестно, что будет с Газпромом, но сам факт того, что вот эти вот волны от основного движения уже стали короткими. Да и тем более, видите, по индикатору АО, вот это была третья волна, да, а это вот уже. Меньше, меньше значения. Так, <coughs> Вполне себе возможно, что все это уже начинается пятая волна. Но на недельном графике как мы видим рынок параллельный. А значит, торговать нужно вверх. И вполне возможно, что вот эта вот коррекция, она очень удобная для входа по вашей торговой системе. Смотрите, ищите точки для входа. В длинные позиции причем с маленьким стопом и высоким потенциалом но хотя вот вы должны понимать что 27 471 это вот потенциал развития минимальный и тут низы где-то 24 там 23 может быть будет да? посмотрим что тут будет происходить то есть вот эту вот прибыль в принципе при положительном движении вы можете забрать. Есть ли смысл сюда входить? Сейчас я, честно говоря, не знаю. Я с Газпромом не очень хочу торговать, потому что там, опять же, очень много политических рисков. И так как я на рынок заглядываю совсем не часто, это может быть раза два в день, хотя раньше я зависал, <laughs> зависал в рынке гораздо дольше, Да, то получается, что можно упустить э, точку серьезную входа-выхода. Вот. Но в любом случае, если вам это интересно, то вы можете присматриваться к длинным позициям. Но опять же обращаю ваше внимание, что если у нас здесь развивается пятая волна, то она будет зигзагообразная и постоянно приходить а, за вершины вот эти, да? Если здесь сложится такая тенденция смотрите сами ваши деньги, ваши капиталы значит по фьючерсу на американский фондовый рынок S&P 500 мы видим также Развитие восходящего движения. Также мы видим, что мы по АО преодолеваем предыдущее значение. Значит, мы идем вверх. Здесь любое более-менее нормальное снижение надо выкупать по этому фьючерсу и работать в длинные позиции. Так что у нас еще лукойл. Лукойл, понятно, в замешательстве стоит, да, что это такое, что это за картинка, скорее всего, это на мой субъективный взгляд, здесь может быть разворот, потому что, ну, незначительная дивергенция появилась, рынок, хотя и параллельный, но нефть падает иногда, вот, и вполне возможно, что и Лукойл а, устремится след за нефтью, как только нефть преодолеет какие-то критические значения. Кстати, обратите внимание, вот развитие нефти немного-немного, совсем чуть-чуть подходит под развитие нашего рынка Индекс РТС. Сейчас мы его возьмем. Вот так вот. вот. Если посмотреть, вот это вот развитие событий, да, немножко напоминает нефть. То есть, я что хочу сказать, что наш рынок от нефти все-таки открепился и держится на своих интересах и с руках несмотря на движение нефти. Но вполне возможно, что есть какая-то критическая точка, вот, типа 55 или там 40 долларов за баррель, когда наш рынок, начнет стремительно просто заваливаться за нефтью потому что рентабельность добычи, как посчитали некоторые экономисты, российской нефти 40 долларов за баррель. Посмотрим что в этом правдивого на золото золото у нас как мы видим в коррекции коррекция еще не закончилась индикатор АО стоит на максимуме ну, естественно, он заворачивается сейчас. 5 секунд заглянем глубже. Да, здесь еще коррекция не закончилась. На золоте нас ждать окончания вот этой вот коррекционной волны. Здесь мы видим, была третья волна, четвертая, еще будет пятая волна. Куда придет, да вот в эти вот уровни, в эти на этих уровнях. Мне кажется Есть смысл искать покупки В золоте Вы сами видите, что вот эта вот волна Не импульсная А коррекционная Так Золото ты, ты, ВТБ ВТБ у нас тоже Впал в некую коррозию Коррекционную Ну, скорее всего Если вы обратите внимание Да, вот и эти фрактальные структуры повторяются здесь. здесь будет такое же повторение коррекция придет в 4 400 ну диапазон назовут назовут 300 куда-то вот в эти уровни придет коррекционное движение после чего вполне себе возможно что продолжится восходящий тренд это надо смотреть. Вообще на большом графике на ВТБ еще не закончились коррекционные волны от импульсного снижения вниз. То есть нет еще волны А, В и С. Пока вот так вот у нас развивается импульс. Ну и пожалуй, прошу прощения, что я немножко сонный. Я записываю все с самого утра вот чтобы выложить для зрителей а, на этом на сегодня все я напоминаю что у вас есть куча продуктов от меня первый продукт это запись в группу вконтакте в которой мы ведем периодический закрытый обзор ценных бумаг и рынков форекс а, подписаться туда можно только оставив заявку оплатив и дав мне свой ящик от э, сервисов google потому что э, трансляции там ведутся через youtube и они становятся доступными только тем пользователям которые дают свои ящики ну естественно ежемесячно оплачивают Значит, второй э, структурный продукт это я сделал запись по торговле на фондовом рынке она спать, как спекулятивный, так и инвестиционный. Здесь рассматриваются методы Билла Вильямса и рассматриваются стратегии инвестирования именно долгосрочного с горизонтом 5-10 лет. Методы Билла Вильямса подходят как к стратегиям инвестиционным, так и краткосрочным, спекулятивным, поэтому очень советую этот курс. Естественно, его докручивать надо будет, если вы не согласитесь заниматься со мной самостоятельно. Если согласитесь, то, естественно, занятия со мной будут стоить дешевле. Ну и последнее, это самое дорогое, наверное, удовольствие, забыл сказать, что курс по торговли в записи стоит всего-навсего 10 тысяч рублей это сэкономит вам в моем случае мне бы это сэкономило где-то 350 тысяч рублей вот это вам сэкономит сами понимаете сколько и последний вариант это занятие со мной а, в, в личных вебинарах оно стоит а 15 тысяч в месяц длится оно 4 3, 4 месяца плюс потом еще полгода бесплатной поддержки смотрите друзья почему а, занятия личные важны в курсе вы естественно как прочитав книжку только здесь а, больше и наглядней вы узнаете суть uh -huh, да? а в личных занятиях вы выработаете навык. Вот у трейдера самое основное – не знать, а уметь. Если вы умеете, то вы успешно работаете на рынке. На этом все. Удачных вам сделок, удачных инвестиций. До следующих встреч.